Подскажите, пожалуйста, как избавиться от бывшей свекрови? Как алименты выплачивает раз в год сразу всякие неприятности? А, для того, чтобы избавиться от свекрови, когда, вы, когда вам выплачивают алименты, отправляйте ей просто какое-то количество денег, просто пополнение телефона, и вас отпустит. Вот обещаю точно. Это долг, вы его не недоотдали. Мой муж не хочет жить, сейчас лечится в реабилитационном центре алко- и наркозависимых, меня вообще не воспринимает, не знаю уже чему ему помочь. Но есть в прошлом вебинаре я дал обряд такой, который помогает человеку дистанционно помочь другому человеку не пить алкоголь, не принимать алкоголь и избавить его от вредных привычек. Помогите ему. Муж против эзотерики. Как быть? Идите за мужем. Если муж говорит, я против эзотерики, значит, не занимайтесь эзотерикой. Занимайтесь мужем. Эзотерика, это для... Эзотерика ⁇ это наша жизнь. Самая основная медитация ⁇ это медитация, которая называется просто жить. Жить, получать от жизни радость, удовольствие и наслаждение. Духовный путь ⁇ это найти во всем отрицательном положительное. Бездуховный путь ⁇ найти во всем положительном отрицательное.